Почти в каждой школе есть свои старшилки, связанные с ее зданием. Вот и в одном маленьком городке среди учеников ходит легенда, что 15 числа каждого лунного месяца ночью в школе творится странные вещи. Например, что у статуи напротив входа вращаются глаза, число ступенек в лестничных пролетах меняется, а в лабораториях из кранов вместо воды начинает течь кровь. И если в это время кто-то попытается войти в крайний туалет на первом этаже, этого человека больше никто не увидит. Однажды группа детей решила проверить, правду ли говорят или это просто байки. Они собрались с 15 числа лунного месяца и ближе к полуночи подошли к школе. Глаза статуи у входа смотрели влево. Проходимыми него ребята специально обратили на это внимание. Подождав некоторое время, они убедились, что глаза не двигаются ни на миллиметр. «Сказки это все», – сказал один из мальчиков. «Давайте еще посмотрим». Они вошли в здание и подошли к лестнице. Одна ступенька, две, три. Правильно, их и должно быть 13, как у каждой лестницы в здании. Потом ребята пошли в лабораторию, открыли один из кранов и из него хлынула вода. Да уж, напрасно пришли. Страх ребят окончательно развеялся, и они уже без особой надежды решили проверить крайний туалет на первом этаже. Правда, перед дверью туалета их пыл несколько остудился. Хоть они и говорили на перебои, что ничему же не верят, войти никто не торопился. Наконец, один мальчик, Джек, сказал, что он не боится ничего, открыл дверь и вошел в туалет. Его друзья взглянули на часы, был ровно час ночи. Через минуту мальчик вышел из туалета. Ничего нет, все это сказки. Ребята, смеясь, пошли прочь. Выйдя из школы, они разбежались по домам. Один мальчик из этой компании, Эрик, перед уходом еще раз взглянул на статую входу. Ее глаза по-прежнему смотрели влево. Сказки, презнительно прошептал он и направился домой. На утро ему позвонила мать Джека. Послушай, вчера Джек ведь был с вами вечером, да? Он до сих пор не вернулся домой. Ребята почувствовали неладно. В конце концов, они решили рассказать родителям и учителям в своем эксперименте в прошлом вечером. Вместе со взрослыми они пошли в здание школы. Что вы говорите? У статы возле школы глаза смотрят вправо, сказал директор школы. Слушай, рассказ ребят. Как так? Но мы вчера специально подходили, они смотрели влево. Войдя в ворота, все увидели, что глаза действительно смотрят вправо. Но ведь еще и были ступени. Ребята быстро побежали к лестнице. Один, две, три, двенадцать. Да, в этой лестнице всегда было 12 ступенек, сказал директор этой школы. Она короче остальных лестниц на одну ступеньку. Архитекторы ошиблись с проектированием. Это невозможно. Но кран в лаборатории вспомнил один мальчик. Войдя в лабораторию, все посмотрели на кран. В раковине под ним запеклась красная лужица. Но, но ведь Джек ходил в тот туалет, все цепняли от страха. Пойдем скорее посмотрим. Директор почувствовал, что дело становится серьезным. Они толкнули дверь. Первое, что увидели, было изуродовано тело Джека. Его глаза были широко распахнуты. В них застыл ужас. Шея была разрезана широко поперек. Вся кровь из тела вытекла, отчего лицо было бледным, как бумага. Вывернутые наружу внутренности лежали в уже высохшей раке. Мать Джека вскрикнула и упала в обморок. Некоторые из присутствующих учителей не смогли сдержать работу. Эрик, не мигая, вставился на часы на руке Джека. Они показывали ровно час, время, когда тот вошел в туалет.